Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Няшев. Это очередной видео-ответ нашего образовательного сообщества Easy Business Community. И чаще всего за последнее время я слышу один и тот же вопрос от очень многих участников нашего сообщества. А чем же мы отличаемся от других подобных образовательных э, сообществ, образовательных компаний? Чем мы отличаемся от других тренингов? Ну и вообще... Кто мы такие и э, что у нас уникального? Вопрос, конечно, интересный, вопрос хороший, но, честно вам могу сказать, я так понимаю, что люди, которые задают этот вопрос, не совсем понимают принцип и основную идеологию нашего сообщества. Давайте я вам расскажу очень простой пример. Год назад, год назад, я понял, что не совсем разбираюсь в некоторых ну каких то знаете профессиональных настройках соцсетей э, у меня есть некоторые пробелы по рекламе или еще что то еще что то и я понял что мне нужно получить данную информацию я начал искать тренинги я нашел очень хорошее красивое классное описание одного инфопродукта и в этом описании я увидел что ну действительно если я не, не посмотрю этот тренинг не куплю его то я, наверное, ну просто пропущу какое-то событие, наверное, десятилетия. Но когда я приобрел этот тренинг, когда я приобрел этот курс за довольно-таки приличную сумму, после первых 10 минут я понял, что меня очень сильно обманули, потому что информация была в ну, просто детский сад. А в итоге на протяжении всего курса человек налил кучу воды, дал 2-3 каких-то полезных совета, и на этом обучение закончилось. Я начал искать следующий курс, и, знаете, пока я нашел то, что действительно мне нужно, я потратил кучу времени, кучу денег, и понял, что хороших специалистов на просторах интернета, ну, из 10 из ста, наверное, ну, двое. И вот пока ты найдешь этих двух, пройдет довольно-таки много времени. В нашем сообществе, прежде всего, вы сами определяете, кто вам нравится? Мы сами определяем качество, уровень специалиста. Они проходят определенную проверку, они проходят определенное, ну, назовем так, внутреннее собеседование. Вы всегда сможете самостоятельно выбрать того или иного спикера, поставить ему рейтинг. И в зависимости от рейтинга будут выступать те спикеры, которые вам нравятся. Это первая, очень небольшая, но довольно-таки значимая особенность нашего сообщества. Теперь идем дальше. Как я уже на своем примере рассказывал, я потратил очень много денежных средств на, ну скажем так, на получение новых знаний, но соцсети, реклама, интернет и очень многие фишки не стоят на месте. И год назад информацию, которую я получал, через полгода она уже устарела. И что вы думаете? Я понимаю, что через полгода мне нужно получать еще новые знания. Я начинаю снова искать нужные мне курсы, нужную мне информацию и снова плачу деньги. Я уверен, у многих сегодня возникает потребность, например, разобраться в том, что такое криптовалюта. И многие из вас видят, что сейчас с разных источников идет, знаете, посыл: а, Я специалист, супер трейдер, я специалист, супер-супер мега. Там, ну я не знаю, там что они уже говорят, много всяких разных таких о себе, звании, но по-хорошему все эти трейдеры 2-3 месяца назад первый раз что-то узнали, вложили, заработали на курсе, что биткоин просто вырос, выросли какие-то альткоины и так, далее, и так далее, они заработали свои первые там 100, 300, 400 тысяч и уже считают себя специалистами. Эту информацию вам продают. Кто-то за 20 тысяч, кто-то за 100 тысяч, кто-то берет с вас подписку ежемесячную за то, что он просто поможет собрать криптоинвестиционный портфель. Но давайте теперь представим, еще через полгода эта информация устареет, и вам снова нужно будет платить. А еще через, там я не знаю, 9 месяцев вы поймете, что э, информация по криптовалютам – это полезная, хорошая вещь. Но теперь я хочу открыть свой бизнес, и мне нужны теперь курсы по соцсетям. Мне нужны теперь, э, я не знаю, курсы по тому, как управлять командой, как э, создать себя. Мне нужны курсы по психологии, я хочу развиваться. И на каждый этот курс. Вам придется искать спикеров, оплачивать, э, не так, потом подписываться куда-то, ежемесячную подписку и так далее. К чему я это все? В нашем сообществе вы платите один раз. Один раз. И получаете пожизненный доступ к абсолютно любой информации, которая будет в нашем сообществе. То есть сегодня вы интересуетесь криптовалютой. И это прекрасно, это здорово. Через три месяца вы решили начать изучать, например, маркетинг и рекламу. И у вас снова есть доступ к информации. Вам не надо доплачивать, вам не надо переплачивать, ежемесячно вкладывать и так далее. Вы один раз приобретаете пожизненное присутствие в нашем сообществе и получаете доступ к абсолютно любой информации. На сегодняшний день у нас уже сформированы четыре факультета. Это факультет криптоэкономики, это факультет маркетинга и рекламы, это факультет MLM бизнеса. Запускается в самые ближайшие дни а, факультет личной а, персональной эффективности. Формируются факультеты психологии, фитнеса, здорового питания – и еще несколько, о которых я пока не буду говорить, чтобы, ну, скажем так, далеко не бежать в будущем. Но поверьте, информации будет предостаточно. В этом и есть наше самое главное отличие. Первое. Сообщество само выбирает спикеров, которые ему интересны. Мы все с вами, люди, определяем тех спикеров, которые будут у нас преподавать. Никакие выскочки, никакие псевдоспециалисты к нам сюда не могут попасть. Просто физически. И второе, вы один раз оплачиваете доступ ко всей нашей базе информации. И пожизненно ей пользуетесь. В этом и есть самое главное отличие от огромного количества сегодня. От огромного количества разнообразных образовательных сообществ, компаний, курсов и так далее. Потому что все они берут либо месячную подписку, либо годовую, либо за каждый курс вам каждый раз придется что-то оплачивать. Я надеюсь, что я ответил на этот вопрос и... Жду от вас новые вопросы в комментариях, друзья мои. Задавайте вопросы прямо внизу, в описании, вот в комментариях под этим видео. Чем больше вы будете интересоваться, чем больше вы будете спрашивать нас, тем больше будете получать правильных ответов. Ну что ж, увидимся с вами через неделю. Меня зовут Сергей Няшев. Жду ваших вопросов. Всего доброго. Пока.